почему мастер кстати большое спасибо видите я упоминаю имя этого человека хочу вам сказать что я не считаю что этот человек плохой или хороший мне собственно все равно я не оцениваю этого человека я не имею права этого делать каждый человек живет и говорит то что ему хочется но также я не собираюсь хайповать на его имени потому что я не буду говорить о том, какой он не такой или такой, потому что это все сплетни, и они мне не нужны. Это уважаемый человек, если он помогает тысячам, пусть эти тысячи будут довольны, дай бог, чтобы никому не вредил. А я, в общем-то, обычный человек, еще раз хочу сказать, что я отвечаю на те вопросы, которые написаны у него на сайте, и они в тексте на первом месте. Ну, ему задают вопрос, на который мне тоже, наверное, можно ответить.